Так, ребят, всем привет-привет, на связи Виктор Бандолет, основатель бизнес Ченс Про, так, интересно, опять ВКонтакте шалит, ребят, вам вообще оповещение пришло, мне интересно, сейчас только смотрю, люди <coughs> начинают прибавляться, вот, у меня только сейчас оповещение пришло, было оповещение, странно, у каждого по-разному Добро пожаловать на седьмой выпуск Суточной дозы удивительного». Вот. Это то мероприятие, которое даст вам определенную мотивацию, вдохновение и образование от нашего сообщества «Бизнес Ченс Про» и так, таковое, которое необходимо вам для правильного умственного импульса в этот же день, для того, чтобы вы не просто расслаблялись, а получали определенные знания для внедрения и уже начинали действовать. Все, привет, ребят, вижу, присоединяйтесь, молодцы. Итак, ребят, сегодняшняя тема нашего утреннего вещания – это бесплатные и платные методы продвижения. Ну, сколько бы тренингов вы не проходили, да, то есть каждый раз проходя тренинги по трафику, по рекрутингу, по видеомаркетингу, неважно. Вот какой-нибудь в настоящее время, какой бы вы тренинг не проходили, всегда будет употребляться два выражения. Платные и бесплатные методы продвижения. И на самом деле, если в двух словах, то платные... Платный метод трафика, платный метод продвижения, он дает результат быстро и прибыль дает быстро. Да? То есть, в особенности, если вы хотите развиваться как лидер индустрии в интернете. да, То есть, неважно какой индустрии, возможно, вы сейчас в сетевом бизнесе и потом захотите вообще уйти и захотите заниматься, например, каким нибудь инфобизнесом. Но, по сути, вот вы должны понять. да, То есть, вот возьмем арену. Да, арену. И вы понимаете, для того, чтобы вам заработать, например, 1000 долларов, ну, не будем большие цифры брать, адекватную э, цифру, которую можно легко заработать через интернет, 1000 долларов, вы понимаете, что вам необходимо сделать. Ну, например, э, если сравнивать, вот у вас есть продукт, который вы хотите продавать сейчас вот мы возьмем на, например нашу нашу систему бизнес Chance Pro. если взять мастер-группу да то есть то на данный момент пока еще есть 22 места то вы ее можете продвигать за 150 долларов тем самым 150 долларов тем самым вы зарабатываете если не ошибаюсь 60 долларов 60 долларов это 40 процентов да? до 40 процентов 70 процентов этой идет вип VIP, vip участники вип-группа и соучредители например они получаются 150 долларов это сколько ребят посчитайте 70 95 долларов до да? 95 долларов 95 долларов и вот вы понимаете есть планка тысячу долларов есть планка тысячу долларов вы понимаете, что с одного клиента, грубо говоря, я уже не говорю там про апселлы, кросселлы, даунселлы, имеете 60 долларов, либо 95 долларов. Грубо говоря, для того, чтобы находясь, например, в VIP статусе, либо в соучредителях, вам достаточно, например, 10 продаж сделать, 10 клиентов, клиентов да, клиентов, для того, если вы находитесь в статусе, мастер-группы вам необходимо например 15 клиентов ну, грубо говоря до да? 15 клиентов 16 даже 16 клиентов клиентов. и та и, и та и другая цифра невелика по сути и та и другая цифра невелика если применять интернет-маркетинг не, не, не привлекать только, не применять только продающие консультации которые мы мы обучаем на самом начальном этапе в системе Business Chance Pro, если вы уже могли протестировать, да, то есть если вы заходили в систему после нашего вчерашнего вебинара, вы уже должны были увидеть стартовую страницу, другую мою, например, ребят, кто уже протестировал, поставьте там познавательные знаки, да, то есть в особенности тех, кто от меня там приходил да то есть и вы могли там видеть моего мои два видео мое обращение там кнопочка старт и уже с этой кнопочки старт вы уже начинаете двигаться здорово отлично вот тем самым через продающие консультации 10-16 клиентов ребят тоже за месяц э, ну несложно собирать на самом деле по той технологии которой я обучаю при 20 процентов конверсии про 20 процентной конверсии 20 процентной конверсии можно ну вот если 10 это 20 да то есть э, 10 это 20% процентов, э, в общей сумме вам необходимо э, с 50 человек проконсультироваться, да, с пятидесятью человек проконсультироваться, провести где две консультации, например, в день, Это, грубо говоря, две консультации в день, тем самым вы тысячу долларов зарабатываете продвигая куч групп, то есть вы тратите два часа в сутки, но зарабатываете тысячу долларов продвигая коуч группу, ну мастер группы вообще систему бизнес Chance про, то есть но ну, если это сравнить с, с любым другим бизнесом, как люди, как белки в колесе, либо э, как на работу ходят, то я думаю, разница чувствительная и даже этим можно зарабатывать, правильно? Ну, если, э, а, ну, это при э, VIP-статусе, если э, при э, мастер-группе, то необходимо 80 консультаций провести. 80 человек консультации, ну так грубо говоря по 3 консультации в день, то есть в любом случае час работы прибавляется, час работы чуть-чуть дешевеет, но в любом случае вы зарабатываете эту тысячу долларов, вот. Также вариант, например, если вы на рынок заходите, понимаете, на 1000 долларов это мало и вы хотите это быстро, массово провести и не тратить, например, каждый день по 2-3 часа на консультацию. вы готовы, например, собрать людей и пару дней провести вебинары либо один день провести 2-3 часа вебинара и продать им идею для того, чтобы 10 человек зашло например в бизнес для того чтобы например 10 человек зашло э, и купило систему бизнес chance pro например э, и вообще э, мастер группы необходимо чтобы на вебинаре участвовало грубо говоря 100 человек для того чтобы участвовало 100 человек необходимо собрать 300 человек в базу подписчиков грубо говоря ну и дойдут 100 человек как обычно 300 человек. Ребят, вот как вы думаете, какими-нибудь бесплатными методами за, например, за 15 дней, за 2 недели, можно собрать 300 человек в одну охапку, для того, чтобы потом для них провести вебинар? Ну вот, грубо говоря, можно? То есть, тем самым мы понимаем, что если мы хотим продвигаться быстро и становиться лидерами на рынке, то бесплатные методы не подходят. Но в любом случае бесплатные методы тоже очень сильны, и как дополнение их необходимо использовать в любом случае. Поэтому я разберу самые мощные, например, бесплатные методы и те, которые методы существуют платные. Вот, бесплатные, бесплатные, очень сильный метод это SEO. SEO-продвижение, то есть, это когда у вас есть сайт, либо блог, даже группа ВКонтакте, грубо говоря, и человек в Яндексе, либо в Гугле вводит ключевое слово, которое его интересует, и на топ-10 выдачи, топ-10 сайтов, находитесь вы. Если вы... Сразу же хочу ремарку такую сделать, у нас осталось еще совсем чуть-чуть времени. Ремарку хочу сделать. Вам и бесплатным методом нужно обучаться, и в платный, то есть и туда и туда нужно инвестировать для того, чтобы эти методы очень классно работали. Поэтому вот SEO продвижение – это бесплатные методы, где в топ выдачи от вводит человек, например, слово сетевой бизнес, да, и в топ 10 Google, Яндексе вот вы на первой строчке, например, ваша группа либо блог, либо сайт, и если вы Делайте все правильно по SEO продвижению и делайте так, чтобы ваш сайт либо ваш ресурс был на первом месте в Google либо Яндексе по ключевому определенному слову, то вы бесплатным методом забираете 20 процентов трафика, который вот в месяц ищут. Если взять сетевой бизнес, то его в месяц вот только в Яндексе ищут 20 тысяч человек. 20 тысяч человек. Ребят, представьте, вы бесплатным методом только в месяц можете 4000 человек на свой ресурс э, пригонять. Это в сайт, блог, это только по одному ключевому слову. А если вы развиваете по нескольким ключам, MLM, там, сетевой маркетинг, инфобизнес, интернет-маркетинг, интернет-бизнес, э, реклама, трафик и так далее то на самом деле можно добиться очень колоссальных методов. То есть без вашего участия вы, ну, для этого нужно постоянно постить, постоянно писать посты, статьи на блог правильным методом и так далее. То есть это на самом деле очень сильный инструмент. Далее, одно из самых сильных, одно из самых сильных бесплатных методов это лайвы. Вот то, что делаем мы. Во всех социальных сетях, это Instagram, фейсбук, вконтакте, одноклассники, лайв-трансляция. Лайв-трансляция это то, что вам бесплатными методами очень быстро может выдвинуть топ-лидеры в своей ниши. Вот, я не буду рассказывать, что приглашение там постить э, репосты постить э, постинг у себя на страничке это и так э, понятно я хочу вот вам просто сказать это вот два самых очень сильных метода э, зайти в очень сильные сильные позиции и если вы пользуетесь бесплатными методами и когда-то я тоже начинал только пользоваться бесплатными методами потому что у меня преобладал какой-то страх во первых страх неведения а как эта реклама делается во вторых страх слива денег и то что я ничего не получу я понимаю что у многих из вас тоже есть такие страхи например но это нормально без этого никак вот. и на самом деле, если вот вы сконцентрируетесь только на бесплатных методах, да, и хотя бы, на... вот смотрите, вы можете сейчас моделировать нас, мы каждый день проводим лайв трансляции в группе, думайте так просто, да потому что это делает огромный охват нашего рынка, не только нашей группы, но эти лайв трансляции еще показывают, показываются еще какому-то виральному количеству людей, которые не состоят в нашей группе, тем самым мы постоянно мелькаем у них на глазах и выстраиваем определенное лидерство. Вот. и если вы сконструируетесь хотя бы каждый день привлекать одного подписчика в себе, в базу ежедневно, ежедневно, через год вы можете начинать зарабатывать пятизначную сумму денег, потому что если вы делаете это благодаря социальным сетям вот представьте 365 подписчиков то каждый день по подписчику это мало но 365 подписчиков которые которые тесно связаны с вами и которые постоянно наблюдают за вами и которые постоянно получают от вас дозу полезности и ценности сможет вам приносить пятизначную цифру в вашей индустрии там в сетевом бизнесе в интернет бизнесе и так далее на самом деле не в базе подписчиков Сама суть э, в ее качестве. да, То есть 100 подписчиков, например, могут вам приносить постоянную прибыль в 1000 и 2000 долларов. Это всего лишь 100 подписчиков, но таких вот теплых, крепких, горячих подписчиков. Дальше платные. Платные это продвижение ВК, Facebook, Facebook, Яндекс, Яндекс, Google. Google реклама, да, то есть вот VK это таргет, Facebook он еще включает Instagram, Instagram, Google включает продвижение YouTube, ну, кстати, я бы еще назвал сильным бесплатным методом YouTube, когда вы постоянно его ведете. Видео это сейчас эра видео, да, то есть вы должны понимать, что сейчас нужно постоянно писать видео. Ну, и об этом же говорим, что как бы не просто тысячу подписчиков, чтобы они были, а вот 365 подписчиков, например, теплых, горячих, которые постоянно с вами. Вот. Google к YouTube, ну, еще одноклассники, например. Я, я уже не употребляю там баннерная реклама, тизерная реклама. Это все бред, да, то есть, который многие могут перечислить. А вот то, что работает на самом деле, на самом деле можно по пальцам пересчитать. Вот это на самом деле Google и Яндекс, Google и Яндекс, э, нуж, всему можно научиться самому, опять же я говорю, всему можно научиться самому, всему можно самому настраивать. Но вот Google и Яндекс очень много работы, да, очень много, э, во-первых, постоянно нововведений, постоянно, вот для того, чтобы самостоятельно строить google и яндекс не имея огромного опыта иногда необходимо только месяц да то есть ключевики подобрать составить рекламное объявление запустить модерацию и много много другое это вот яндекс и google самостоятельно если делать профессионалы конечно это делают за неделю максимум за 10 дней вот и потом это еще и тестируется например месяц до да, для того чтобы понять насколько эффективна реклама что касается вот этих площадок Facebook и ВКонтакте, это буквально 5-10-15 минут. Ну, денег много на Яндекс, я бы не сказал, что надо. Иногда, если грамотно настроить, иногда меньше, чем ВКонтакте, но опять же это грамотно, это тут палка с двух концов, это всегда все нужно тестировать. И на самом деле Яндекс приводит очень горячих кандидатов, но они опять же приводят в e-mail маркетинг, грубо говоря. Но сейчас эра мессенджеров, и всегда нужно... Сейчас обращаться вот на Facebook, ВКонтакте, здесь боты и э, базу подписчиков можно собирать за копейки, действительно. Вот, поэтому ВКонтакте, в Facebook можно настроить буквально, если не имею опыта, 20-30 минут. А, то, что вы можете, грубо говоря, слить деньги, это нормально. Нормально, да, то есть э, вы можете слить деньги без опыта. Даже... Э, э, даже если обучаетесь и только тестируете, вы тоже можете слить деньги. Но если грамотно подходить, вы сольете деньги немного, но протестируйте, вы уже в следующий раз сможете понять, что вот вы сделали тут косяки, и в следующий раз вы его не сделаете. Но без этого никак, ребята, в любом случае. А, опять же говорю, вот если пойдете в ВКонтакте, в Фейсбук, вы можете слить там тысячу рублей. Ну вот грубо говоря, тысячу рублей. Тысячу рублей, но зато потом вы сможете понимать адекватно, что и как, где настроить, где вы упустили, где как-то косичнули. В Фейсбуке, Яндексе, да, там, например, можно слить и 100, и 200, и 300 долларов, и не понять на самом деле, не понять. Вот Одноклассники там вообще отдельные, отдельная история, там, если не ошибаюсь, можно рекламироваться вообще вот 10 тысяч рублей, да, то есть российские там меньше. Ложить не стоит и рекламный кабинет не пропускает э, меньшую сумму денег. Поэтому, ребят, опять же, нужно тестировать. Обучайтесь у лучших, обучайтесь постоянно, модернизируйтесь, делайте апдейты. Э, просто создайте себе видение, что без этого никуда. И чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Ребят, с вами был Виктор Бондолет, основатель сообщества Business Chance Pro. Это была суточная доза удивительного. Ставьте лайки, если вам было полезно. Делайте репосты для того, чтобы не потерять. И вы, чтобы понимали, как рассчитывать стоимость, например, фронт работы ваш на продвижении нашей системы. И вообще, как чтобы вы понимали, что, что необходимо делать для того, чтобы зарабатывать даже свою первую тысячу долларов. И до завтра. Завтра, кстати, у нас будет вещать Юлия Рыбкина. Юлия Рыбкина, ты будешь завтра вещать? А, вот. Поэтому завтра, в 10 часов утра, суточная доза удивительно, нас будет, нас будет открывать а, следующий спикер, следующий эксперт. Поэтому будет интересно. Приходите, ребята. Ну и, конечно, подписывайтесь а, на рассылку, если вы до сих пор не подписались, для того чтобы получать заранее оповещение о нашей суточной дозе удивительно. Все, ребят, пока-пока и -пока, до следующих встреч.